Приветствую зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы вновь возвращаемся в StarCraft 2. Legacy of the Void. Так. Да, открываем. Пустота зовет. Ценой невероятных усилий объединенные протосы изгнали Амуна из галактики. Но, как оказалось, это еще не конец. В пустоте обитает древнее существо, посылающее любому, кто готов его услышать, отчаянный псион Зов. Вот такая вот у нас новая компания. давайте мы ее начнем. Выберу я вновь ветерана, не хочу играть на эксперт, потому что порой это очень сложно получается. Мы уже давно ждем в этом проклятом месте. Если бы королева Клинков хотела говорить... Она уже была бы здесь. Она не обманется, Лендис. Если она сказала, что это важно, лучше ей поверить. Я не привыкла оказывать предателям такую честь, командир. Маловато веры для Тамплиера. Артанис. Джим. Что происходит, Сара? Зачем ты собрала нас здесь? Амон жив. Его ненависть терзает пустоту. И он хочет вернуться. Даже сейчас. Я слышу голос. Это снова козни нашего врага. Это не его голос. Там есть кто-то еще. Его наполняет отчаяние. Он страдает. Но в нем нет зла. Мощь Амуна растет мы можем не дожить до его возвращения но оно неизбежно И что же ты предлагаешь кей в ульнаре есть врата в пустоту я собираюсь пройти через них и уничтожить падшего раса навсегда но мне нужна помощь Сара права нравится нам или нет покончить с этим наша обязанность зиратул предсказывал что этот день настанет мы с тобой керригом План летит к чертям со скоростью света. Эти тени буквально рвут корабли на части. Так нам долго не продержаться. Голос звучит откуда-то спереди. Мы должны его найти. Я пошлю отряд на разведку. Служи Амуна выходят из этого разлома. Уничтожьте его. <звы> Сердце. <звы> <звы> <звы> Давайте разрушать разломы. Очистите мятное. Я узнаю этот голос. Это Тассадар, мой бывший учитель. Делай, как он просит. Отлично. Я призвал вас во времена великой нужды. И вы пришли в этот мир. Здесь меня держат в плену. Освободите меня от его оков. Чьи Хаков. А, королева Геленгов. Какой приятный сюрприз. Нарут! мне казалось, ты мертв. Лишившись тела, мы, Зелнага, возвращаемся в пустоту. Здесь моя жизнь продолжится. А твоя завершится. Или наоборот. <coughs> так, давайте мы нанимаем как обычно рабочих. Я так понимаю, здесь мы не сможем привлекать на нашу сторону вражеские войска, поэтому смысла как такового нанимать. Артане Архонтов нету. А жима приближается к да. поможет отразить нападение. Тут плюс к тому же у меня солнечное копье, общем то все очень, совсем другое. Так, тут у нас, я смотрю, три армии, да? Ну, пока что нанимаем, как обычно, рабочих. Надо работать с очень многими. Плюс давайте еще и вызываем заодно другие войска. Феникса могли бы вызвать, но я не буду вызвать Феникса <coughs> я не буду. Пойду на помощь пока что к своим союзникам, наверное Вау Их там оказывается целая куча, я думал меньше будет Нифига, их очень много атакует гигант. Сосредоточьте огонь на этой твари. Кто гигант? Где новый поиск? еще одну такую же тварь мы должны подготовиться продолжайте добывать надо еще и виспена побольше виспена то совсем мало Нужно улучшать войска Среди теней... он вызывает Копье Адуна. Впереди несколько стратегически важных позиций. Нужно попробовать захватить их. Прекрасная идея, адмирал. Очистив их от сил противника, мы подготовим клацдарм для постройки новых баз. Не хватает минералов. Мне бы, наверное, лучше четыре Не развали. Минералов. Да. Не, туда ускорение а скорости, к сожалению. Очень жаль. Требуется больше виспена. Воин пробудился. Так, мы можем дезинтегратор сделать. Вот сегодня Рой придёт. Так, надо еще парочку хилонов. Сара, я отправил десант к тебе на передовую. Артанис, ты не хочешь присоединиться? Да надо бы расправиться с противником сначала. Который на тебя нападает, собственно говоря. Или на кого он может на Сара нападать? здесь линию обороны подходим вау тут штуков даже кстати есть что пока что идем на помощь к нашим союзникам потому что, судя по всему будет плохо давайте вот так вот рубанем потом там еще войска где смотрю существо. Воин пробудился. Так, тут у нас уже все развилось. Давайте подойдем к нашему союзнику поближе. там по-моему где-то, да, было блин, врата вот отлично, у нас получилось добивайте эти врата, вот отлично все, отходим Наш блин, надо на базу возвращаться Так, все, надо, короче, создавать побольше врат сейчас. Причем, я думаю, нам надо еще и роботикс. Хотя, блин, очень мало виски, но получается роботикс будет. Но можно было бы шторны понаделать, я думаю, Да, давайте вот это все сделаем. Здесь еще пары пилонов. Не надо бы оборонительную на позицию еще сделать домой не возвращаться потом Войн. Войн так что-то что батон слетел а потом вернулся О, я не знаю че к чему Сколько мне надо веспинчика? Ну, можно, в принципе, вот это вот развивать уже даже сразу. Чтобы там щиты улучшить, надо побольше веспина. Ладно, давайте в атаку. богов, так он вроде не собирался этого делать. Органес, освободи меня. Вы же все его слышите? <сíck> <сíck> <сíck> да, нет. Но у меня по-прежнему много вопросов. Бейдер, мои войска в пути. Командир Протосов, мы ждем поддержки с вашей стороны. Я здесь, среди теней. Отлично, территория зачищена. Джим, мы выслали тебе подкрепление. С Давайте сюда, сейчас надо будет помочь. Взят Вижу еще одного диганта. Прикончите его. Так, мне надо улучшение делать. творить творится? Ставим, давайте, да, улучшение счетов Плюс, чем мне еще требуется, треба, треба, треба, что мне треба, я не помню, что мне треба. Наверное, мне требуется пилоны, да? Логично. Так, пойдемте, давайте убьем этого гиганта полгода. Сергей, вперед! Сегодня мы покончим с этим мерзавцем. Требуется Так, у меня нет улучшения штрафов, есть? А, есть просто они еще не наполнились, понятно. А мне вот интересно, можно привлекать вот эти войска, скорее всего, нет? Наверное, да? Да и, в принципе, осталось использовать эти не смогут, потому что ничего Я так думаю, на самом деле это Амуль, а, не... а не.. учитель Артаниса. Мудрость не легко. Враг познает враг. Нет, пока мы сюда нападать не будем, наверное. Да, Отойдём, давайте. Наша цель к единению. Мне надо просто туда хотя бы один.. Одного рабочего, чтобы поставить здесь пилоны. Желательно даже здесь какой-нибудь обороничной позиции сделать. Уже, в принципе эту позицию можно не оборонять я думаю да смысла в этом особого у нету я э, куда вы поперлись сюда, сюда давайте поход. сколько стоило нифига Внесет лишь страдания. Она враг всего живого. Если ты тоже примешь участие. Подождите ка надо очистить территорию. Все, мы не очистили. Ты? Все, очистили. Отправляю дополнительный персонал. Наши заводы готовы начать сборку торов для а. вашей армии. Я здесь. Я здесь. Не-не-не, сюда возвращайтесь, возвращайтесь сюда. это все, народ. Похоже, тебе снова придется умереть. Это точно. Они на Месторождение минералов истощено. Я здесь, среди тени. Давайте сюда теперь нападать. Хотя еще рано, конечно да, надо, вот чтобы остановка сада. времени была. Без остановки Без времени это чистейшее самоубийство. Требуется больше виспена. А виспен-то сейчас кончится весь. Надо добывать новую, сейчас эту открывать. Выставим. Добычу. ярость так мы можем улучшение сделать да муж он хватает самотаж начинать не я скоро силой Амуна. пазоты в Все, больше я не могу нанимать, потому что иначе мне кристаллов не хватит. Давайте вот здесь войска держать поблизости. Все эти отправляемся в рабочую сюда. Один кто-нибудь сейчас поставит Максус нам. Мы Терка, славы и планы Двигаться дальше. Да, да. Да. да, Слуги, защищайте Тиранов. Пусть народ почувствует вашу ярость. Да уж. Проблема в том, что придется несколько если защищать, потому что иначе он пройдет по моей базе. Сука, он там разнес мяч. Да блин, сколько можно-то нападать? Свалите нахер отсюда. <coughs> Надо, короче, как-то вот дождаться, когда у меня будет опять замедление времени. Напасть вот на эту базу по прямо вот, прекрасным. Что же из всех этих засранцев, которые там сидят? Давайте сейчас пока нападаем на эту базу как можно быстрее. Наша защита достаточно надежна, чтобы они тут больше не появились. Граза пробракована. Базу старая подавать. Наша цель ведет к единению. А? Все чисто моя королева. Начинаем выращивать улей. Скоро наши муталиски присоединятся к битве. Было бы неплохо. Нексис функционирует, так что можно дальше развивать его. Всех рабочих отсюда тоже давайте пересылаем, что-нибудь будет сидеть. В дух, нет, нарушил. Так, отлично. Уроя была лишь одна цель: ассимилировать протасов создать невинов. Ты да, сука. Вы больше не нужны. Всех разнесли. Так, а тут что у нас? Крепят да, позиции, Керриган. Приятно наша это наша видеть. А там нашу базу разнесли. Как они прошли? Я же тут все абсолютно всех убил. Блин. Эти суки все равно в обход моих союзников и на меня нападают, да? То есть, сука, хитрые убивки. Так, ладно, срать тогда на мою базу уже. Давайте нападать на этого гиганка, чтобы я тут сейчас все Насрать мне уже на пилона. И так уже все потерял, блядь. Они еще на мою базу, сейчас пока возможно. Жесть. Так. Нужно Сука, я не могу В. ничего сделать. Придется возвращать вовсе войска. Не все, конечно, много придется войск вовсе вовсе возвращать. На что <ролосит> Надо сюда куда-то встать нам. Потому что, судя по всему, базу уже они мою атаковать не собираются. Эту имею в виду. А ту базу они все еще хотят. Очень неплохо кацануть. Так, здесь понаставим, давайте. -ка. И здесь еще оборону Наша сила послужит. Мы продолжим поход. Такова воля вашего повелителя нашу ярость. Так знает нашу ярость. Так, ну давайте мы убьем этого титана сначала. Титаны дигаты. Засрам с одним словом. Тиранов! Сегодня мы покончим с этим. Как держать. Нужно выложиться на все 200. На все 200? Интересная фраза. Все нормально еще что-то начинаешь уже и все и база у нас и все есть не кипишь? Так, я кстати не все еще улучшение сделал, да? Я не сделал улучшение наземной брони. Мы А вот сейчас здесь обойдем мы Атаку Давайте здесь теперь еще раз бомбим их оборону. Меня. Убейте Гельган, Герой станет неконтролируемой разрушительной силой. Боюсь. Пощады не будет. Уже Сара угодила в переделку. Ну что, парни, кто хочет стать героем? Мы вновь сосредоточена. Сара Друзья, это была славная битва. Мы должны воспользоваться выигранным временем чтобы захватить больше территории но ну, мы и так уже в принципе почти все захватили а я здесь. сейчас среди. восполню свою армию креплениями и можно будет уже заканчивать это гавничье сила послужит тебе А потом, ну, под конец можно будет и замедление времени и, наконец добивать уже противник. Похоже, все выгодные позиции в наших руках. Мы вам очень обязаны, Иерарх. Твое. Наш дух несокраши. Да, уже можно эту базу спокойно ставить вообще. Без проблем. А уж точно, лучше бы все сдохнули. Гигант побежден. То есть как начинает лагать, там просто огромное количество войск. Он кончается, он даже близко не кончается Тогда можно было бы, знаете, что поделать Не будет. Все уже максим. Ну давайте вот так тогда последний пуш, финаль пуш. Да как они смеют говорить такое? идем сюда. Я бы не хотел сейчас терять, честно. Ко мне, Арканес. Что-то здесь не так, мне кажется. Это Доссадар, мой наставник. Но как, учитель, видеть тебя? Великая радость. Это лишь облик, которым я являлся к Зератулу, побуждал его в действию. Родчество, которым следовал Зератул, результат моего влияния на умы примитивных созданий. Ты, Зелнага. Ведь это твой зов, я слышала. Кто ты? Урос, последний хранитель цикла, рак. Амуна. Он един с пустотой. Она продолжение его воли и моя тюрьма. Зачем ты призвал нас сюда? Слияние чистоты эссенции и чистоты формы должно продолжаться. Существо воен. принять мою эссенцию Вознесись как Зелнага Продолжи бесконечный цикл Зелнага Ты хочешь сделать ее одной из вас Неотчет побери Сара Нет Только Зелнага может победить Падшего Сара ты не обязана этого делать. Не позволь снова себя изуродовать. Вместе мы... Нет, Джим. Я столько натворила, погубила столько жизней, миров, мои руки в крови. Я должна смыть ее. Это моя судьба. Так, ну окей, okay. что дальше теперь будет у нас?